Так, всем добрый день. Сегодня у нас э -э, тестирование жесткого диска. То есть распаковка была на моем канале достаточно давно, где-то год-полтора тому назад. То есть, ну и эксплуатация данного жесткого диска три с половиной ошиба тошиба сериал ота третьей версии, то есть в течение трех лет. Ну и сегодня посмотрим, что за это время произошло с этим диском. То есть расположен он в боксе, тоже распаковка этого бокса специально для жестких дисков перциально на моем канале. Так, ну и вот такой жесткий диск. Еще раз повторяю, время эксплуатации было 3 года в медиа режиме, то есть в медиа приставке, то есть закисывались медиафайлы так ну и давайте посмотрим что из себя представляет данный жесткий диск по истечению трех лет эксплуатации как видите изготовлен в мае 2015 -го года ну и смотрим синтетические тесты что с ними произошло с ним произошло так давайте протестируем жесткий диск toshiba на 3 терабайта который эксплуатировался в течение трех лет то есть под медиа файлы то есть скачка торрент сетей то есть достаточно жесткая эксплуатация была в течение этих трех лет ну и давайте посмотрим то есть диск F начало стандартной программки этошиба кристалл диск Info. ну и как видим то есть прошел он 5 больше 5 тысяч 400 часов то есть основные характеристики показаны здесь то есть температура 3-4 градуса он установлен в девайсе и подключен по usb 3.0 так ну и на данный момент то есть пока никаких замечаний к этому диску нету то есть здесь вот все написано все характеристики так ну и давайте также протестируем этот диск F скорость чтения и записи в стандартной программки кристалл диск марк начинаем тестировать так ну и видим скорость чтения и записи то есть на данный диск по истечению трех лет эксплуатации Итак, так давайте еще протестируем трехлетний диск тошиба на 3 терабайта еще одной программе то есть у нас под F вот в этой которая заточена под SSD диски. Ну и берем лишние тесты, потому что достаточно продолжительное время они занимают где-то от 10 до 20 минут каждый. Ну это связано с тем, что здесь обычный жесткий диск, а не SSD. Ну и нажимаем на старт. он даже и протестировать не может потому что нет свободного пространства ну, давайте другой протестируем так ну и вот получили такие результаты ну а здесь я думаю получили бы те же самые плюс-минус результаты что и в предыдущих тестах Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок, до следующих видео и до свидания.